Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала а Сами мной я, Серый Кролик Ну вот Юлик у нас это Мой унитаз на улице, понимаете ли, когда занимаешься как грязный а На улице мы туалет еще не делали, ну вот унитаз уже установили Какую-то посадила рассаду похудшую, сказала, ну должно пахнуть как это Чтобы мне было веселее полоть Да, чтобы веселее было полоть протрету как-то знаешь не солидно должен быть чистенький занялась короче уборкой друзья ну вот они самое главное что здесь происходит но ну, очень смешно сделали мы вот такие теплые грядки может ты уже такие видел или не видел высота пленочки 60 сантиметров порезали к деревянному основанию грядки прибили рейки Крейком мы на степлер строительный взяли пленочку. Ну вот, вот таким окармом. Главное, натянули, постарались. Но она дышищая. То есть, видите, вот здесь вот... Что пленочку не рвало, не рвало, она, ну, ветер будет проходить. Почему именно так, без верха? Во-первых, не нужно будет поливать, когда это будет в парнике То есть нам природа поможет, это раз. Второе, не будет понятия духоты, что все умирает здесь, рассада А третье, самое главное у нас сейчас проблема, это ветер То есть, как вы видите, здесь поле у нас огромное, Ой, сумасшедший ветер Поэтому нашу рассаду самое главное защитить от ветра ну а дождик нам поможет, слава богу, как это говорят, пару дождиков в мою и агроному пипи-пип Не знаю, как это все выглядит, здесь только мы посадили еще перцы Дальше мы будем садить что, Юлька? Помидоры, огурчики Не, ну помидоры Почти. мы так, так садить не будем же Дыни так, наверное, да, дыни Дыни арбузы Да, нужно посадить та же еще дыни и арбузы Ну вот, пишите, комментируйте, что вы думаете по этому поводу о, наши дочери он там помогает. Мы тут <как> арбатим, а дети наши играют. Ну, такая жизнь. Все, друзья, я буду заканчивать. Больше ничего не покажу. Если подпишитесь и останетесь с нами, все узнаете. Всем пока. Пока. Вымолола унитаз? Нет, еще надо ведерко помнить. А, радом, на водичку с ведерком да. поставить и ковшик. Надо поставить. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирное небо над головой выражение такого лица, как будто хочешь сходить на эту унитаз. Нет. <laughs> нет. Помыть А, помыть сначала надо. Я понял. Все, друзья, всем пока.